Конечно же, комплект, жажда и мечта любого блогера, но все-таки. Место действий всегда влияет на основную идею снимка селфи. Это будет весенний Париж. Или корабль под парусами. Или забытые на краю земли богом и людьми раскопки. селфи-блиц вы с легкостью молниеносно отобразите себя и любой свой замысел. Selfie Blitz AAC – это ваш селфи-экран для Active Action камер. Он обеспечивает феноменально точный визуальный контроль композиции кадра в момент съемки. Ощущай нерв событий, находясь в фокусе камеры. Просто скажи, господи, снимай, снимай видео. видео и запросто контролирую визуально кадр и свое положение в нем. Не теряя время на поиск приложения. На подключение к Wi-Fi камеры, контроль через экран смартфона, сохраняя заряд батареи камеры и телефона. Я Константин Гавриленко, изобретатель, визионер. Я помогу вам сделать селфи ярче и практичней. Мы зовем его Selfie Blitz AAC. Изящный, как волшебное зеркало. Моментальный оптический контроль, мгновенный доступ. Абсолютно плоский, тонкий и легкий. Всегда готов. Ваше изображение в нем, подобно селфи на экране смартфона, без искажений и деформации. Изображение очень-очень четкое, великолепная контрастность, до 5 дюймов экран, работает ярким солнечным днем и в сумерках, доступен разным моделям камер. Но это не только отличное зеркало, в нем голографический корректор и специальные многослонные тонкопленочные линзы. Они соразмерно преобразуют отражение зеркала, подобно изменению данных изображения от вида на матрице до экрана камеры. Солфибрид идеален для съемки. Он гарантирует главные условия красивых снимков, правильно скомпонованный кадр. Вы наглядно и безупречно контролируете, что видит и снимает ваша камера. Вы прекрасно понимаете, куда направить объектив, чтобы в плане, в сцене, классно отразились вы и все великолепие окружающего вас вида. Вы практично тратите немного времени на построение композиции и качество ваших сцен существенно улучшается. Современные гаджеты взяли на себя многие сложности создания снимка, фокусировку, регулирование глубины резкости, определение выдержки, диафрагмы и чувствительности пленки. Но они оставили для творчества самое главное – определение композиции кадра. Дети интуитивно пользуются селфи-блиц и непринужденно находят естественные классные композиции. Умение скомпоновать кадр – что можно считать настоящим искусством, и получить из него хорошую фотографию, это природное чутье, которое можно развивать и совершенствовать. Чутье плюс визуальный постоянный контроль изображения. Обычно вы определяете компоновку кадра через визирь фотоаппарата или отображение на экране камеры. В новых моделях экраны яркие и информативные, но они иногда встроены в камеру, и их нельзя повернуть к себе как раньше. Миллионы селфи снимают ежедневно, Милые сердцу моменты на память, стремительные клевые картинки для друзей или блогерские войны. Как практично сделать совершенный хороший кадр? Эктив action камерами часто снимают селфи без визуального контроля, используя только мышечную память. Помещают камеру в точку, где видели ее раньше, по привычке. Это положение с точки зрения композиции случайно. Это как стрельба без прицела. Звук тот же, но классный результат, доступен только профессионалам с опытом. Вы не только не определяете и ваш вид и фон, вы не представляете наглядно эпизод, который вы сняли. Оценить удачный ли он сможете только потом, пересмотрев кучу кадров. Selfie Blitz вы в процессе съемки мгновенно видите, оцениваете и создаете качественные кадры. При необходимости сразу можете переснять дубли, а зрительная память позволит легко найти необходимые сцены в своей коллекции. Фронтальная камера телефона больше подходит для фотографий, чем для видео. Она не позволяет снимать сочные широкоэкранные видеокадры, имеет меньший угол захвата кадра. Часто имеет недостаточную резкость объектива, не поддерживает 4К разрешений. Иногда шумная и малоконтрастная при съемках с малым освещением. Отсутствует автофокус. К тому же иногда лучше не доверять телефон селфи-палке и не выпускать из рук гаджет за 1000 долларов, когда вы в фавеле или над многометровой пропастью. Разбить его и потерять связь с миром часто дорого и опасно. Можно контролировать съемку селфи через смартфон, но это неудобно. Сильно расходует заряд батареи. Вы теряете драгоценные секунды на подключение телефона и подготовку кадра. А при хорошем ярком освещении, когда можно сделать самые лучшие снимки, вы не видите экран для проверки кадра. Он обалденно засвечен. И в самые важные моменты съемки вы все равно не можете смотреть в экран и в объектив камеры одновременно. Они в разных местах. Напротив, в Selfie Blitz AC вы всегда молниеносно запечатлите самые важные подробности. Изображение превосходно выглядит при ярком солнце на пляже, в сплохах праздничного салюта или бликах снега в горах. Перед тем, как сделать снимок, спроси себя, можно ли улучшить композицию, если изменить направление съемки. Бывает, что небольшое изменение угла значительно улучшает общий уровень кадра. Например, усиливает эффект репортажной съемки, помогает избежать пустого пространства в пейзаже, явче отражает вашу личность в кадре. Эмоционально подчеркивает потрясающие моменты в компании ваших друзей. На насыщенность и переднего плана можно влиять с помощью объектива и точки, с которой ведется съемка. При использовании широкоугольных объективов вы имеете возможность включить детали, которые находятся в непосредственной близости, например, под ногами, создавая при этом чувство глубины пространства. Следите за вашим положением в сцене и линии горизонта, старайтесь соблюдать основные принципы композиции. Например, используйте простое правило третей или схему золотого сечения. Целфибрица у вас невероятно надежный и быстрый контроль за камерами. Он покажет, что видят и снимают умные стационарные камеры, быстро определить зоны при мультикамерной съемке или проверить и установить с любым из сотен креплений Active Action. Невероятная отзывчивость и скорость контроля позволят сделать селфи с проносящимся болидом Формулы-1 или пролетающей чайкой. Наши четверногие друзья чутко реагируют на свой необычный вид и тоже приобщаясь к селфи, замечательно помогают достичь необычных съемок. В компаниях вы будете селфи-блиц в центре событий, Друзья с легко видимым удовольствием будут участвовать в съемках лучших ваших групповых селфи. Как на телефоне, но только с качеством камеры. Зрительно представленные в AC действия вашей компании будут согласованы как никогда ранее. Комментируй в реальном времени все происходящее за спиной. Вы вместе сделаете самое удачное и эмоциональное видео. Подари близким новые эмоции от Selfie Blitz. Он всех участников любой съемки делает участниками селфи. Когда люди у вас в кадре, то вы не просто снимаете их, а они становятся селфи-актерами в этой сцене. Они прекрасно визуально контролируют свой вид и отображение других участников съемки, как на привычных любимых всеми селфи. Это невероятно помогает вам и делает легко доступными самые уникальные стильные кадры. Вместе определяй действия и положение участников. Старайся соблюдать основные принципы композиции. Успех окажется мгновенным и произойдет все ваши ожидания. Ведение стримов и влогов – это ваш отличный помощник. О преимуществах селфи-близ для блогеров расскажет ведущий M7-Industrials Евгений Бастов. Здравствуйте, и господа! Добро пожаловать в мой видеоблог, потому что у нас есть специальная крутая штука, которая называется «Selfie, Blitz. Сегодня я тестирую новое суток требует батареи и прочие-прочие штуки. Оно просто стоит на супер зеркало, которое помогает мне видеть самого себя и все, что происходит вокруг. Без различных подключений к Wi-Fi, которые, как вы знаете, тратят пустую просто батарейку на коу Очень милитую, хорошая штука, очень крутая. И себя и всех, кто вокруг вас. Великолепный, функциональный, отличный дизайн. Это, несомненно, прекрасная, точная и красивая вещь, которую мы сделали для вас. Коротко о нашем волшебном зеркале Selfie Blitz AAC. Это фантастически быстрый и точный визуальный контроль за съемкой селфи и контроль камер. Не только вы, но и все участники ваших съемок становятся актерами в вашем кадре. Один раз увидев, вы легко потом найдете сделанные селфи. Экономит заряд вашей камеры и телефона. Не требует Wi-Fi. Великолепен при любом освещении, не засвечивается экран. Отличный, легкий в использовании и удобный дизайн. Прочный, постоянно готов к работе в реальном времени. И самое главное, мы его запакетовали. Сколько он стоит и что мы можем за него попросить? Но что вам сегодня необходимо для успешной съемки? Телефон, набор батареек и два зарядных устройства. Это около 1000 долларов. Selfie Blitz AAC выгодно превратит вашу камеру в супер за 29 долларов или 45 долларов в специальной комплектации. Будет доступен повсеместно к заказу в июле 2018 года. Россия очень хорошее место для ООД. Это классная, великолепная страна. Начался чемпионат мира по футболу. Он дарит нам яркие и неповторимые моменты. Будь всегда готов к съемкам, которые украсят твою историю. Я подготовил к производству ограниченную партию экземпляров салфиблиц AAC. Соинвесторы определяют срок и объем заказа. Ваш выраженный интерес, количество предзаказов определяет цену, комплектацию и сроки поставки. Для быстрой реализации проекта мне нужна ваша помощь и поддержка. Закажи, оплати предзаказ, внеси частичную оплату, сделай донат. Получи первым экземпляры из эксклюзивной партии. Ваша оплата будет учтена и увеличит скидки в ваших заказах. Ссылка в описании или обращайся в соцсетях к клиенту Selfie Blitz. Дополнительно, при вашем желании, от меня в подарок, вы получите экземпляр и возможность участия в тестировании нового Selfie Blitz C Lite новом Viziri Active Action Camera или в подарок Selfie Blitz Panolight – отличный географический трекер для съемки панорамного селфи. К сожалению, по количеству подарков мое предложение ограничено. Поддержи проект Selfie Blitz сейчас одним из первых. Поделись информацией с друзьями, и они тоже смогут радоваться шикарной супер-селфи-экшн-камере в съемках с вами. Если вам понравилось мнение, как сделать селфи лучше и селфи-блиц AAC, поставь лайк и подпишись на канал. Там будут мои новые гаджеты, конкурсы и лучшие кадры пользователей. Будь селфи-блиц, закажи себе AAC, утоли свою жажду и снимай с мечтой. Чувствуй нерв события, находясь в фокусе камеры. Все, друзья, всем пока. Лайк, донат и подписка.